Вы представляете этот идиотизм на государственном уровне? Это же дебилизм! Как можно было это не предусмотреть? Идиоты! Вот такая вот страна, страна идиотов. И он был уверен в том, что если бы он поговорил с Ельцином, то войны бы не было. А уверенность, я так думаю, может быть только в том случае, если у него было что предложить Ельцину. Летучий испанец, можешь прокомментировать ситуацию мусульман в Азербайджане о общую ситуацию в этой кавказской стране? Ну, я не сильно как бы в курсе того, что там происходит, поэтому ситуацию мусульман как-то комментировать я не буду, но я в целом скажу, был в Азербайджане. А ощущение, ну, дежавю, примерно такой, такая же ситуация, как и в Чечне. Такой же культ отца, Алиева, везде его памятники, везде улицы его имени, там скверы, здания, дома, парки, аллеи, все, короче, имени этого а, Гейдара Алиева. А, любой таксист когда ты садишься к нему, первое, он тебя спрашивает, откуда, когда ты ему отвечаешь, что там, ты чеченец, с чечни. Ну, то есть для него важно понять, что ты не местный ты не местный, и все, разговор начинается с проклятий в адрес Алиевых, это как бы стандартно, вот я с каждым таксистом в Баку, и не только в Баку, я натыкался, на и не важно он там, кто он, каких он убеждений религиозных придерживается, шиит он, сунит он, не важно, кто бы он ни был, народ в целом там, они недовольны этой властью, Границы Азербайджана со стороны Дагестана называют бриллиантовым мостом, потому что деньги плывут рекой. Золотой мост его называют, мост между Дербентом и, ди, между Дербентом и я не помню, как этот населенный пункт там называется. И если вы там были, то вы просто, вы бы ошарашены были бы этим мостом, он... Его название и его состояние этого моста это настолько как бы противоречащие друг другу вещи, этот мост он как будто бы после войны и его как будто бы глубинными бомбами забрасывали, там прям дыры сквозные и он настолько экстремальный. Это, этот транспорт, он вынужден, вот там не могут, например, оттуда и оттуда одновременно машины ехать. Она должна сначала оттуда машина проехать между вот этими. Ну вот чеченцы хорошо вспомнят, как у нас в Грозном, помните, мосты были глубинками глубинными бомбами пробиты. И машины вынуждены были вот так обижать их как-то там, еле-еле пробираться на ту сторону. Это какой-то экстремальный спорт был. Вот именно вот так выглядит сегодня мост между... Азербайджаном и Россией. По крайней мере, тогда он, в 2014 по-моему, я по нему ездил, вот тогда он так выглядел. Я не думаю, что его сейчас сделали. И называют его золотым мостом. А золотым его называют потому, что те деньги, которые делаются вот на этих двух таможнях, этих денег хватило бы, чтобы этот мост был золотым. В прямом смысле, он мог бы быть полностью из золота. Там настолько огромные деньги делаются, забираются у людей, отнимаются. В общем, это конечно смешно, все, но это настолько жесть. И главное азербайджанская таможня, она еще ее как-то логически можно еще понять. Российскую ее понять невозможно. Вы представляете, ты не можешь ее пешком пересечь. Ты не можешь российскую границу прийти вот пешком и а, пройти, значит, КПП и уйти в Азербайджан. Ты не можешь. Как? А вот так просто ты не можешь. Ты должен быть на машине, вы представляете, ты, я, мы столкнулись с такой ситуацией, когда мы заехали на машине, вот ты, открываются перед тобой, значит, ворота, шлагбам там открывается, ты заезжаешь, потом пассажиры должны выйти, зайти э, ну, в здание в это, заходите, пассажиры только, не водитель, водитель остается, пассажиры заходят, здесь, значит, они отдают свои паспорта, пограничник задает какие-то стандартные вопросы, ставит штампы, что ты выехал из России, ты проходишь через металлодетектор, твои, если у тебя есть какие-то вещи, то их тоже проводят через рентген. И все, ты вот прошел, и ты как бы уже, ты находишься на территории КПП, но у тебя уже стоит штамп, что ты выехал из России. Все, ты как бы не в России. И ты должен далее вот так пройти, и там ты выходишь, обратно выходишь, значит, к, к дороге. А твой водитель, он в это время отдельно здесь, не, не заходя туда, он прошел это, ему здесь поставили этот штамп. Он проезжает, здесь останавливается, вы должны сесть в машину и выйти. И вот вы представляете, вы проходите, здесь выходите, и здесь вы уже узнаете, что водителя вашего не пропускают. У него с, с автомобилем, ну точнее автомобиль не пропускает. У нее там ну, какие-то проблемы, у этого автомобиля. Он, водитель может пройти, так же как вы. Но машина не может проехать. И все. Водитель вынужден обратно выехать, машину припарковать. Но пешком он зайти не может. А вы пешком выйти не можете. Представляете, вы остаетесь в заложниках здесь, в этой ситуации. Вы... Он должен как угодно должен на машине к вам подъехать. На другой машине. Или какая-то другая машина должна вас взять. Но вам пешком выйти не дают. Ни в эту сторону выйти не дают, обратно в Россию. Ни в Азербайджан вам выйти не дают. Вы представляете этот идиотизм на государственном уровне? Это же дебилизм! Как можно было это не предусмотреть? Идиоты! Блин, как я там? Я просто я не знал, что, как на это реагировать. Стоит этот пограничник, ты ему говоришь, ну как? Как вы не, не могли это предусмотреть? Вот что я сейчас должен сделать? У него нет ответа. Он просто говорит, все, ждем автомобиль, ждите. И вот так мы простояли там час, часа три-четыре часа. Потом битком набитая какая-то азербайджанская машина, мы туда уже как-то впихнулись, туда и, и проехали. Вот такая вот страна, страна идиотов. Султанов Шамиль, Салам Тумсо, смотрел интервью генерала Рохлина, где он говорит, что Ельцин мог договориться с Дудаевым без войны и выхода Чечни из РФ просто дать Чечне больше автономии. Пошел бы Дудаев на это, или война была неизбежна. Салам Шамиль. Мы не можем знать, что было, что не было, но я точно знаю, что туда я говорил, для того, чтобы избежать войны, ему нужно было просто поговорить с Ельциным. Телефонный разговор ему нужен был просто, и войны бы не было, но ему не дали этой возможности. Он звонил в администрацию президента, и там постоянно ему говорили, там, типа, сейчас Ельцина нет, сейчас он не может и, и прочее. И, в общем, не дали им пообщаться. Дудаев был уверен в том, что если бы этот разговор состоялся, то войны бы не было. По всей видимости, Дудаев, я так думаю, был готов идти на какие-то уступки. Дудаев ведь бы не был больным человеком, жаждущим войны. Мы ведь прекрасно понимаем, что Дудаев был самым адекватным из самых адекватных. Это был очень грамотный, умный, опытный, такой стратегически опытный человек.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 И это предложение не может быть без каких-либо взаимных уступок. Поэтому, возможно, туда я был готов идти на какие-то уступки, но не жертвуя, конечно, нашим суверенитетом. В общем, нам сейчас остается только догадываться, делать предположение, что это могло быть. Но я верю Джахару, я верю, что если бы он с ним поговорил, то мы бы избежали бы этой кровавой бойни.